Немногие знают, но у меня есть второй канал на ютубе, где выходит прохождение разных игр, лестплеи, обзоры и многое другое. Заходи, подписывайся, ставь лайки, ссылочка на канал в описании под видео. Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко, продолжаем играть на гладитовской арене. И осталось нам сыграть еще 5 боев. В прошлом видосе я не смог сыграть полную каточку, так как у меня закончились нервы. И я еще проиграл один бой, поэтому я решил поделить на две части эту арену, как бы. Ну, я там буду играть вообще-то где-то каток 10 примерно на этой арене. Вот, не знаю, как мне чередовать, может, ставочки и арену эту как-то. Это уж будет, наверное, глупо, наверное. Ну, перед тем, как мы пойдем на арену, сейчас. Я сделаю небольшие объявления вам. Дело в том, что мои видосы... По этой арене очень долго обрабатываются. Аж по 6 часов монтируются. И поэтому они будут выходить с задержкой. Где-то на один день... Видосы будут поступать с задержкой на YouTube. Ну, как-то так. Потому что... Во-первых, у меня сейчас учёба начинается. А мне времени будет меньше. Ну, а во-вторых... Во-вторых... То, что это очень долго, ребята. По 6 часов монтировать одно видео, это вообще пиздец полный. И тем более, пока монтируется, вообще ничего сделать нельзя. То, что у меня будет лагать компьютер. Поэтому как-то вот так. Думаю, вы все поняли меня. Спонсор пока что мой еще не скидывал голоса мне. Но ну, думаю, скоро скинет еще, может, 10 голосов. А мы тем временем идем на арену. Продолжаем играть здесь. Команда у меня, как помните, вот такая осталась. С прошлой каточки еще. И идем. Один бой мы все-таки всырали, но... Думаю, это не страшно. Главное, чтобы не было три поражения подряд. Чтобы мы смогли забрать полный бонус наш. Ожидание игрока. Так, мой второй ход, я так понял, да? Да, мой второй ход. Так, надо закрыть Sony Vegas. У меня тут старый видос обрабатывался, и у меня, возможно, из-за него будет лаги еще. Так, что еще можно закрыть? Касперский сейчас его еще закрою, потому что у меня... Так приостановить, приостановить, все, все, теперь можно играть спокойно, ребята. Так, что он сделал? Он куда-то пошел? Куда он пошел? А, сюда пошел. У меня ходит демон... Ди... ой, демон, блин, демон хотел сказать, какой демон, демон. Что я буду сейчас делать, ребята? Ну, особо я не знаю, что делать, вообще не знаю, вообще без понятия, ребята, потому что у меня какая-то Хрень в арсенале творится. Ничего путевого тут. Мне не дали. Какую-то заморозку дали. Ледяной орб дали какой-то. Так, ну, в принципе, можно его заморозить, ребята. Но я не знаю, зачем это нужно мне сейчас, но я его заморожу. Хоть на один ход. У него все-таки крик, ребята. У него не просто такой перш. У него крик все-таки. За счет от яда. От, от, от холода есть все-таки у него. Дали ему, дали ему две вакуумки, ребята. Это очень плохо. Две вакуумки дали. Ну ладно, вакуумка не страшна. Что он делает? Да, арсенал, конечно, у меня не айс попался. Сейчас посмотрим, что он мне будет давать дальше. Нужно утопить этого хотя бы хаоса туда вниз, в водичку, чтобы он... ...топился быстрее. Он кидает пол камни. Ясно. Так, ходит у меня этот боксерчик, атакер мой. Что я буду делать, ребята? Хм. А это вопрос уже. Каждый ход у меня вопрос такой возникает. Что мне делать? Потому что я не знаю, что тут делать с таким арсеналом вообще, ребята. Можно, в принципе, как-то попытаться попасть... Нет, я совсем спрятал уже, ребята. Попасть в туда... Просто гранату кидаем и все. Ой, ясно, пацаны. Я еще сам сяжу уронил. Вообще дичь полная получается какая-то. Полная дичь просто, ребята. А не бой. Ему дают фугаску, арбуз и огнемет даже. Вот ему повезло, чуваки. Это везение просто. И он меня еще уронит. Да, мои персы все, короче, по краям где-то все разбросаны. Пиздец просто. Этот на полке стоит. Делать особо нехуй. Пиздец просто, пацаны. Ну что мне тут делать? Скажите мне, что тут делать, пацаны? Вот реально. Разрядником стрелять. А, смысл? Охранника кинуть. Ну, можно, в принципе, охранника кинуть. И базукой. Хм. Какой базукой? Только так можно. Только так, ребята. Больше никак пока что нельзя атаковать потому что нечем, нечем, ему газовый вертолет, овечку, блядь дают, все что угодно, а мне вот всякое говнище дают, надеюсь, хотя бы это не сильный игрок попался мне, если он сильный, то мне кажется, не будет пизда, с таким арсеналом мне будет точно пизда, ребята, надеюсь, это такой то нубасик, ну да, он тратит вировку зачем-то, Мог бы пойти, хотя бы бить этого... его карателя бить, хотя бы пойти, а он тратит... Нет, он кидает газовую гранату. все таки умно поступил, чувак. Да, не охренели совсем уже. Ребят, а он там остается пацаны. Он там и а У меня ходит другой совсем перс. Сколько у него? У него полная броня. У меня сколько атаки? У меня атака большая, ребята. Как думаете, я смогу зауронить его нормально? Достойно? Ну, скажем... Более-менее. Более-менее я его зауронил. Сейчас ждем, пока карта утонет. Я смогу утопить этого офицера. И уже будет плюсы. Но, если повезет, ребята. Потому что я не знаю. Левис, блядь. Ну все, пиздец, ребята. Вот это... это просто пиздец, ребята. Я уже проигрывал. проигрываю. У меня еще перс газовый стоит. И я ебал такую игру, пацаны. Я просто... Я не знаю, что делать, ребята. Я просто не знаю, что делать. Можно, в принципе, его заморозить. Офицер можно заморозить. Если он будет ходить, то он будет заморожен, и он ничего не сделает мне. Поэтому я его сейчас заморожу. Да, сам куда уйду никуда. Еще у меня какой-то есть морозный дождь. Ну ладно. Не будем. Фигней страдать. Так, сейчас крик размораживается вроде. А, нет, он не ходит. Ходит этот подражатель. Значит, окей. Значит, окей. И что? Что-то он достает. Вертолет, что ли? Какой-то авиаудар достает. Фугаску. Давай фугасочку. Ну, это плохо. Кстати, да. А с другой стороны, это хорошо, потому что он сам сейчас утопится. Ой, дебил, блядь, дебил. Спасибо. Спасибо тебе огромное, блядь. что ты не помог, чувак. Мне теперь надо как-то его потопить будет. Как? Как вы думаете мне его потопить? Мне просто нечем, ребята. Просто вот нечем, и все. Я не знаю, чем. Чем тут можно. Вот, смотрите, вот бункер пустить по нему. Как вариант, ребята. Вот бункер самый. Да, самый надежный бункер тут. Сначала я подумал то, что он не, не долетит. Ну а теперь, как видите, долетел. Ходит хаос. Нет, опять ходит не хаос. Хорошо, что он не ходит, ребята. Значит, у меня будет шанс его утопить сейчас. Ходит у меня звездочет. Я его сейчас утоплю им как раз. Ну как? Надо придумать как. Сейчас посмотрим, ребята, как у меня будет арсенал еще. Посмотрим. Если будет арс нормальный, я утоплю его. Если не будет нормальный, то... Уже не утоплю. М -м -м. Ну да, арс у меня вообще хуёвый попался. Ничего тут не скажешь такого. Ну есть у меня сирикенчики, ребята. Снизу сюрикенами. Рискнуть? Я думаю, что рискнуть. Я ход потерял. Все, пиздец, пацаны. Я бы мог топить его сейчас. Реально, я бы мог утопить сейчас его. Я просто сейчас ход всрал и все. Бля, это моя ошибка, ребята. Надо было хотя бы дроид этот разрушить. Ну, он меня тоже топит, короче. Короче, смотрите, пацаны. У нас сейчас ними равные хп. И он сравнял, получается, да, Он сравнял, получается. Нет, он даже выигрывает уже меня. Я могу его забурить. Могу что-то еще придумать. Очень сложно все тут что-то придумать, ребята, потому что к нему идти тоже не вариант. А вот может артиллерией попробовать его выкрутить оттуда. Ну как? Я не знаю, как, пацаны. Я не знаю, что тут делать вообще. Арсенал вообще просто убогийший. Я думаю, то, что мне пора уходить с отсюда. У меня еще перс нравится почему-то. Я не знаю, почему нравится перс. У меня Я без понятия вообще, ребята, почему он нравится мне, но. Это очень плохо. Как-то странно вообще. А что он реально нравится у меня? Из-за чего, ребята? Это ж мне в плюс... Это в плюс-минус уходит. Тратит вертолет. Блин, выживи, пожалуйста, выживи, выживи, выживи, чувачок. Он должен выжить, ребята. По идее, он должен выжить. И я тогда смогу его нормально зауронить. Нормально это как? Вот забурить можно его. Либо забурить, либо... У меня есть печать воскрешения, кстати. Печать есть у меня, отлично. Надо его забурить как-то. Да, у меня есть бурка, кстати, вот этот набор, где у меня есть. У меня он забыл был. Был, был, был, был. Значит, отлично, пацаны, бурим его. Значит, это уже хорошо. И у нас остается с ним... ...равные... ...персы, короче. Не персы, а один на один, короче, мы с ним остаемся... И он добирается ко мне. У него есть веревка. Блять, пидор! Сука, я хотел сам его воскресить его, а он, блядь, меня. Ясно, пацаны. Дали бы мне с Снежный ком было бы вообще не тут, пацаны. Я бы дал минус 2 тут и все. И было бы вообще заебись. Он тратит на ложку. Он не успеет. Не хватит топлива. Нет, хватит. Хотя, может, не хватит, нет. Давай, не пролезай сюда, не пролезь. Чувак, не пролезай. Отлично, отлично. А зато он там поставил минку. Ну ладно, пофигу, надеюсь. Дайте ком, дайте ком, снежный ком, дайте, нет, не дали. Пидоры, саны. У него этот замбак ебаный появился. Вот это очень плохо, ребята. Так, как мне сейчас поступить? У меня еще один бункер есть, он открывается через ход через один. Что у меня еще есть такое? Да ничего у меня нет, ребята, ничего просто-напросто -просто нет, у меня экстра есть у меня телепорт. Нет у меня даже антитоксина перевязки есть, да. Антитоксина нету. Вот так, у меня есть радиомач, это-то... Или стоит? А, нет, не радиомач, это хуйня, короче. А, все, у меня, короче, ход срал свой, блядь. Ой, пиздец, пацаны. Если сейчас прибуду, то все. Считайте, я запорол эту арену сраной, блядь. Он взял, блядь, шапку. И ко мне идет, да, пацаны? Это хорошо. У него не остаются веревки тогда. Блять, это хуво. Это очень хуёво. Тогда я заюзаю, ребята, да. Я, за, я заюзаю, думаю, сейчас вот заюзаю. А дальше что? Надо как-то выносить. Что он будет меня? Нет. Какой будет? Разрядник. Ахуел, пидор. Ладно, давайте юзать будем. Выбора особо нет у меня, юзаем сколько ну мало залезу что, что поделать что поделать пацаны так как мы теперь его добить вот смотрите чё, в чем прикол то что мне добить даже нечем вот сирекены только и все и шапочку ну странная шапочка мне нафиг не нужна давайте вот так сделаем проход чтобы не тратить две короче веревки потому что у него там позиция невыгодная ребята потому что там карта топится у меня в принципе позиция нормальная более-менее но у него есть веревка наверное да или нету? У него нет веревки, пацаны, или есть? Есть веревка, охуеть. Вот ты шакал, блядь. Вот ты шакал, веревка есть. Как они бесят меня уже, ребята. Как они меня бесят, просто уже. Во! Отлично провалился, да, он. Сейчас, короче. А, он балку поставил там. Хм, ты смешной, блядь. Вот сука, а, блок есть, регионщий блок у меня есть. Охуенно, пацаны. Вот это меня фарт фартануло, пацаны. У меня есть блокиратор. регенующий, причем. Кидаем его. Все, теперь у меня регенечка плюс 10 хп. Странно. Плюс 15 должно быть. Или плюс 10. Ладно, пофигу уже. Думал, то 15 регенит. Тут почему-то по 10. Я не знаю, почему. Либо я вообще тупой. Ага, что он делает. Рушит блок? Не, не получается у него блок разрушить. Но это в принципе хорошо эту дали хуйню давайте будем его уронить у меня есть калаш все у меня есть регенерация у меня есть калашек я могу даже попытаться вынести его ну вынести это слишком уже конечно блять нахуй я даже не продажу там у меня еще разрядники нет разрядником не рискну калаш только калаш ребята ну как-то так короче пока что все-таки он выигрывает еще. Его ход еще, плюс у меня хп чуть поменьше, чем у него. Он может меня спокойно сейчас натянуть, ребята. Поверьте. Если мне не назовут снежный ком. Нужен ком, ребята. Снежный ком вообще раз затащит. Я отвечаю просто. Дали бы ком снежный вообще бы. Я был бы рад. Вот когда он не нужен, его дают. Когда он нужен, его вообще не дают нихуя. Просли ход, вот, пожалуйста. Вакуумное. Что он делает? Вакуумное? Арбалет. Ой, дебил. Арбалет мало сносит. носит. Дайте ком, дайте ком, дайте ком. Дали какую-то хуйню опять. Бля, дали хуйню какую-то опять ебаную. Что у меня еще есть, ребята? Минка тут стоит. Обезрезовый его. Ее. Может быть разрядником. Уебать, как уебать. Реально, как уебать, ребята, сейчас разрядником этим. И убью же его. Ну, неплохо. более менее ребята, у меня осталось еще пару ходов, наверное. Блок попался. Ну да. У меня уже блок стоит, короче, и теперь его будет сейчас сидеть блок. Что он делает, пацаны? Сейчас посмотрим, что он делает. У меня еще паучок есть, если что. Если что, у меня паучок есть. За Ну и блок, наверное, кидает свой, да? А что еще? Ну, конечно, блок, а что же еще делать ему? Надо думать, пацаны. Ладно, берем отвар тогда. Пригодится может. Паук не сядет или сядет? Паук не сядет, наверное. Может сядет, посмотрим там. Что у меня есть вообще? Есть баран такой вот. Если я баран сейчас стрельну, то у меня, короче. Короче, я вот так делаю. Я не знаю, что я сделал, пацаны, но надеюсь, я правильно сделал все. Плюс у меня эта хуйня сидит. В смысле отвар мой, поэтому ему будет сейчас трудно меня вынести как-то. Пускай попытается. <смех> не сможешь. Не сможешь! Ах ты смог, кидор ебаный, смог. Ну и как? Чё он собрался сделать со мной? <смех> да ты не выиграешь меня, все, чувак. Не пытайся. Арбуз. Зловонный арбуз. Да он не, не, не затащит, пацаны. Я думаю, нет, вряд ли. Давай, арбуз, кидай арбуз. Сам сдохнешь, колдовской отвар, бери. А смысл? У тебя и так мало ХП. Да ну вряд ли, вряд ли. Я думаю, не... я думаю, выживу. И шаг ебаный, блять. Как, блядь? Везет дауном, блядь, ебаным, Какого хуя? Рустам Алимов, блять. Пидорасы, блядь, ебаные. Я ебал эту ставку, блядь, ребята. Ну что это за бред вообще? Как же им везде, блядь? Когда я арбузом стреляю этим сло... сраным за... слованным арбузом, то у меня осколки все куда-то вверх летят даже вообще. Вверх, в бок, ну никуда-то там, но ну, не вниз, никак, блядь. Специально взял отвар этот ебаный, блядь, и все равно вынес, блядь. Пидор ебаный. Какого хуя они выносят, блядь, меня? я вот нихуя не могу вынести, пацаны, Нихуя не могу вынести, блядь. У Меня спокойно значит, что я нихуя не могу вынести. Пиздец просто, ребята. Я, я просто в шоке просто. Это. Давай, следующими метами, блядь. В себя прям давай, красавчик просто, блядь. Еще и в меня попало. Охуеть просто. Меня просто нервы уже, ребята. Я не могу просто. Это же. Далеком. В этом бою далеком, блядь. Неужели? А в том. Дать не могли ком нормально в том. Попросил, блядь, нормально ком дать в этом бою, блядь. Нихуя не дали, блядь. Я в шоке просто просто в шоке ну и ч делать не теперь ну, позже блять какую-то хуйню дают опять соку даже атаковать нечем блять бесит блять зловонный арбуз да он удалил блять зловонный арбуз я хуею просто ребята еще не утопился пидор блять какой же блять он какие нубы блять играют на ставках на эти блять и выигрывает блять по спокойно блядь, причем блять я ебал эту арену блять ебаная сука еще один раз проиграю, и все и пиздец, короче, будет. И считайте, я сейчас зря играл, блядь, на ней. Кувалды бьет. Пидор. Он сейчас ходит, блядь. Заюзаю нахуй, блядь, ибо нехуй. Это уже бесит, ребят. Вот то же самое, на 300 играешь, блядь, на 300, спокойно играешь там, блядь. И остается у него там 20 хп, и начинает юзать, юз, в карту идет, блядь, как, как дауны, блядь, конченные, блядь. Я хуею просто с этой игры, блядь. Сегодня играл, блядь, на 300. Это просто пиздец, блядь. Все жрут просто. Именно в конце, блядь. Когда мало хп остается, блядь. Когда уже пытаешься выиграть, уже в конце, блядь, и, и юзит, блядь, как даун, блядь. Тут тоже сам почти, блядь. Какая-то хуйня происходит вечно, блядь. Вроде играешь нормально, старайся. Выносится, получается, все нормально, получается. Игра идет, блядь, а тут нихуя, блядь. Бац, и все, блядь, какая-то хуйня происходит и все там с этим Вормиксом, блядь. Я хуею просто, блядь. Я вот реально хуею. Я поражаюсь этой игры. Как это может быть вести постоянно, блядь? Неужели разработчики не могут, что-то хотя бы уменьшить это везение, хотя бы хоть немножко уменьшить его, блядь, чтобы не было такого прям дисбаланса в игре с этой физикой, ебаный, блядь. Ну, уже пиздец просто происходит, конкретный, блядь. Стараюсь, блядь, в конце ждешь, блядь, что-то ждешь. А нихуя вообще игра не решает почти ничего сейчас уже. Нет мастерства, ребята. Все карту ждут в конце. И все, топят и все. Нихуя уже, все. Я не знаю, как сейчас набивает рейтинг. Я знаю, конечно, как набивает рейтинг. Знаю, знаю, но... Ну.. Короче, это везение просто. Все, я заебал. Говорить уже, я заебал психовать, ребята, иначе. Кстати, на этой карте еще не играл. С каким-то чуваком играл сегодня. У меня взял, царбуза вынес. Вот отсюда, вот с этой позиции, ребят. С верхней, короче, позиции. Он вынес меня туда, туда вниз, короче, в самый. С арбуза, блядь. Когда вынести было нереально почти. Я чуть не охуел, блядь. У него 20 хп оставалось. И у меня вынес. Этот, полного перса вынес царбуза, блядь. Я охуею просто. Так, ну что делать, пацаны? Я просто в шоке просто был сегодня. Полтора косыря набил, короче, как-то там на 300. Много проигрывал, очень много сегодня не проигрывал. Я обычно вообще проигрываю редко. Сегодня какой-то день, блядь, когда в топ идешь, блядь, всегда проигрываешь. Когда просто играешь, не, про... не проигрываешь вообще никогда почти что. А когда в топ у тебя цель есть, короче, тебя специально сливают все, как будто, блядь. Поэтому в топ я больше не хожу. Ну я вошел в топ сегодня, но вс, выше не пойду, наверное. После они нахуй, блядь, все. Пидорасы, блядь. Дерьмо, они а игра, блядь. Не, ну как, игра, конечно, прикольная, блядь, но физика это ебучая, блядь. Карту ждет час целый, блядь. Целый час карту ждет, блядь, чтобы доиграть бой до конца, блядь. Пиздец, просто. Все, но тянут, блядь, до конца. Как же это песит просто уже. Невыносимо просто Ладно, все, забили, ребята. Я просто играю спокойно. Тут разошелся уже, блядь, что-то. Надо успокоиться просто. И после этого боя вообще не могу нормально играть теперь. Сейчас проиграю опять, блядь. По-любому проиграю опять, блядь. Какая-то хуйня, блядь. Фугаска, блядь, понятно, мне. Фугаску не дают, чего утопит, конечно, блядь. Конечно, блядь, утопит, блядь. Как... как мне хуй делать, блядь, утопит. Ну, конечно, блядь, еще он не ходит. А, он ходит, ну, сейчас. Может он ходит? Блядь, дайте на ложку хотя бы. Ладно, раз так, блядь. Нет, зазем жалко тратить. Ой, не зазем, за а этот. Зазем окину, а вот ком тратить очень жалко, ребята, на него. У него мало хп просто очень. На него ком тратить еще, блядь, не хватало, блядь. Ну что еще делать, блядь, как я вынесу по-другому его? Или, или... краепушка лучше вынести его? Сейчас не вынесу, ведь опять, да? Да неужели, блядь, вынес? Неужели вынес, блять, пацаны? Я ху хуею просто с этой игры. Ну и меня вынесли, конечно, блядь, как мне делать, блядь. Пидор, блядь, на, на шару выносит, блядь. Нормально, не мозг вынести. Поставить минку лёд, обычную минку, и вынести, блядь, меня. На шару, блядь, надо бы выносить. Так, пишут. Снимаешь? Да, снимаю. <кхе> Это же пиздец просто. Сказал, через тысяч минут скинет. Возьмёшь его за 5 голосов. Кто бы в клан, он все равно бить не будет. Через два дня выкинешь. Ладно, пофигу уж потом разберемся. Там какой-то чувак просится в клан ко мне. За голоса. Если он бить не будет, то.. Так, что там? Передай мне привет. Привет, э -э, короче, Тимуру от меня. <coughs> ну и все, короче, блять. Ребята, что это за хуйня, блядь? Я не буду выкладывать это видео, наверное, не буду, потому что это ж пиздец просто. Вот и как не теперь выносить его. Нет, минка, нет нихуя, блядь. Есть фугаска, но фугаска что мне даст фугаска, блядь, ебаная. Ладно, ждем карту, блядь, пацаны. А что делать еще, блядь? Я просто так сделаю это. Все равно он туда не уйдет, ребята. Там и будет стоять. Там моя заземка стоит, моя там... Поэтому хуй тебя, блядь. Там и стой. Там и стой, блядь. У тебя все-таки много, много хп. У меня есть шанс еще выиграть тебя. Блядь, я ебал эту игру, ребята. Я это пиздец просто. Я просто в шоке. В принципе, сейчас можно сейчас что сделать. Угу. Начинается, блядь. Могу, в принципе, с кома его покатать. А там будет видно. А там будет видно. В принципе, я думаю, что это возможно выкатить вот сюда. Давай, катись нахуй. Катись шакал, блядь. Сосать нахуй. Так тебе и надо, сука. Прям туда между упало, блядь. Нормально все получилось. Этот ходит, блядь. Осталось вынести этого клыка туда-вниз. И все равно я проигрываю. Я дал минус 2, ребята, и все равно проигрываю. Это пиздец просто. Он на хп когда он играет, блядь, просто. А я спокойненько играю, блять, ребят, извиняюсь, что такие маты, блять, у меня такие... Ну это реально невыносимо просто, когда играешь вот так вот... Столько нервов идет, Не знаю, я, может, просто сейчас немножко нервный, когда я играю... Вне видео я более-менее спокойный, так сейчас... Так, сейчас вот какой-то я вообще... Реально какой-то нервный сейчас... Ну вот что мне сейчас сделать ему? Что мне сделать, ребята? Ну нечем бить просто, напросто да, нечем, понимаете? Нечем просто... Может, вакуумный? Какой смысл? Сейчас за землю ещё там... Спихну, блядь. В воду прям. Ну, в принципе... Проб пробовать можно, ребята? Конечно, можно, блядь. Но он там вообще даже не сдвинется нихуя. Даже с места не сдвинется. раз блядь. Кого хуй там застрял, блядь? Но он там... И останется, ребята. Я уверен, что он там останется. Потому что... Ему оттуда не выйдет ничем просто. Просто ранец он возьмет. Он не выйдет оттуда, веревку он тоже не выйдет оттуда. Пока зазем стоит, то все, можно его выносить пытаться, но. Это дело трудно. Если был бы был бы у меня порт какой-нибудь был, то я бы вынес его спокойно. Порт, обычный порт за рубины. Но у меня его нет. У меня есть сменка даже, блядь. Все что угодно, блядь, есть, но. Есть минка даже обычная, ледяная. Есть порт, есть порт, отлично. Как-то я мог проебать-то его. У меня даже два порта было, даже я охуел просто, ребята. Как мог проебать порт этот? Ну, а теперь я сам внизу нахожусь, поэтому меня будет легко утопить. У него сто... остался один перс, ребята. Все, я ему смогу... смогу, надеюсь, убить его. Надеюсь, смогу, по крайней мере. <coughs> так. Что он делает, блядь? Что ты делаешь, блядь? Метеор, блять, ты даун, что ли? Какие метеоры, нахуй? Хм. Колдовской блок. Я думаю, блок кинуть. Чтоб он не юзил. Или сразу его убить на хп быстрее. У меня три перехода, ребята. Я хуею. Три перехода. Вот когда нужно, их не дают. Когда не нужно, их специально дают кого то блядь. Подсовывают то, что тебе не нужно, блядь. Сейчас мне нахуй не нужны переходы ваши, блядь. Ну так, может быть пригодятся потом. Но не сейчас. Так, будем пытаться бить его. С два бшки На нахуй. На нахуй! Видали, как надо, блять, пацаны? Видали, блядь, выносят, блядь, четкий с кома, блядь, и с 2 бэшки, нахуй, отлетел вниз туда. Я не спорю, это везение, ребята, не спорю. Ну, такая физика игры. Что поделать тут уже? 6-2. Блядь, как можно с таким. Ну, будем так играть, ребята. Я не знаю, как они так играют. На 15 они вообще нубы, по сути. На, на 30 нубы, на 15 нубы, на, на 2x2 нубы, блядь. А тут они, блядь, нормально, блядь, на, на арене все играют почему-то. Я хуею. Кто это, блядь? Легонщик. Какой-то сильный игрок, наверное. Я по аватарке вижу, что какой-то игрок сильный, по аватарке видно. Ну как, я не знаю, как это видно, блядь. Ну вот так, такая, знаете. Ее ставят многие, за труд оставили раньше. Так, арбуз. Что, зачем арбуз? Не понял прикола, чувак. Арбуз прям в центр карты. А он его просто рушит, что ли? Дайте оружие нормально, хотя бы мне. Снежный ком. Ну, наконец-то Снежный ком дали, блядь. Пригодится. Газовые дали сразу же. Так, у него ведь нет защиты от яда никакой. Значит, кидаем газовую. А у меня, в принципе, урон есть от яда. Заебись. Вот уже нормально, более-менее, сейчас. Осталось играть 4 боя, ребята. Надеюсь, я все выиграю их. На это очень надеюсь, ребята, потому что... Ибо это пиздец, как мне необходимо. Надо открыть ящик от это ебаный уже. Я уже полчаса снимаю. Два боя, полчаса снимаю. Два боя, а мне еще 4 снять надо. Опять полтора часа снимать видос. Ну, скорее всего, я тут проиграю, ребята. Нет, не тут, а вообще. Именно на самой катке, на этой полной катке, здесь поехал надо сыграть. Если я три раза проиграю, то все, короче, заканчивается каточка моя. Скорее всего, я за четыре боя за эти я проиграю один раз, поэтому. Все это очень плохо. Два раза я проиграл, короче, и осталось. четыре раза выиграть еще. Так, что он? Что ты хочешь, братан? Ну, лох какой-то, блядь, что он делает? Хотя он, в принципе, мог мне тут навредить кое чем Он мог меня в газу скинуть, но, как видите, не судьба. Как мне выносить его вообще? Что мне сейчас сделать? Такое, чтобы он охуел. Блядь, куда я впустился? Зачем спускаться туда надо было мне? Ладно, будем уронить одного, ребята. Давайте кого-нибудь одного бомбить. Или, в принципе, возможно, будет. Ударить сбитый этого чувака, но я думаю, что не вынесу никак. Сбито там препятствие-то, а наша бита, она не очень, в смысле, блядь, не пробивает, короче, эту хуйню полностью, короче, она не пробьет, короче, ее, не долетит просто-просто. То снежный ком дали, короче, надо быть иметь в виду, короче, что у него снежный тоже есть. Бля, ребят, обидно Начал первого боя, обидно просто, обидно, очень обидно. Такое, блядь, везение убогое, блядь. И сам еще выжил, блядь, я хуею. И сам, главное, выжил, блядь, в первом бою. Он травит меня. Он меня травит. Так. Ходит этот дракончик. Можно, в принципе, его заморозить. Либо арбуз кинуть. Но я думаю, арбуз не вариант кидать. А просто я его сейчас заморожу, чтобы он не ходил. Потому что из арбуза я могу сейчас опять... Какую-нибудь чегню сделать и все. Как обычно, он там оставить на краю там. Где-нибудь там. Нахуй надо мне, блядь, на краю он оставался. Поэтому кидаем сейчас Самороз кому. Потом уже арбуз кидаем. антью топку, блять. Конечно, антью топку. Давай, юзы юзы юзай, сразу идем. Хули, блядь. Давай, пьян тю топку, блядь. Какой-то нубас играет, видимо. Да. Скорее всего, нубас, ребята, играет. Это хорошо, что нубас играет. Так, будем убивать сначала гонщика, а потом карателя. Светошу утопим. Тут легко, наверное, утопить будет с арбуза. Надеюсь. Угу. Конечно, блядь, экстренный, конечно. Ну хорошо, хоть там телепортировался. Хорошо, хоть там. Блядь, дебил. А он, короче. Он меня есть грайпуш, огнемет какой-нибудь какой там. У меня есть ком снежный только, и все. Я могу выставить атомку, короче. Ложка есть потом у меня. Нет, атомку поставлю на... на... Есть у меня, короче, один вариант, ребята. Надо, короче, успеть вынести этого. Блять, нахуй, цепляйся. А я уже нихуя не успеваю, блядь. Пацаны, что это, блядь? Ой, я хуею. Я ебал. Всю эту игру, блядь. У меня метеориты есть, блядь. Ч я плю, блядь, сука? У меня метеориты есть, нахуй. Я хуею. еще блядь, промазал. И еще упал туда вниз. Блять, все просто насмарку, блядь. блять. Как, как блять, весит все это уже, ребята? Метеорита, блять, балку поставил. Ну, балка тут, в принципе, не, не страшная. Он все равно прикрыл бататовки ее. Хоть балку с него выманил. Так, что арбалет. Нахуй ты травишь меня, чувак. Хп что ли? Я на вынос буду играть все равно с тобой нахуй ты мне нужен. О, а, блядь, текстерный взять, что ли, попробовать. О, хотя хоть раз повезло, блядь. Ресурсы, собираем уголь. Давайте камом выкатим этого святошу сраного. Ну теперь ждем пацаны. Сейчас ходит этот кап каратель. Убьём, на кончиком сначала, а потом этих двух убивать. Сменку дали. Сменку это Бля, по сути, ребят, даже я не смотрю на арсенал противника моего. Потому что я забываю. Я думаю о другом о чем-то. Думаю, что сделать? Да, вот именно, я перестал считать арсенал противника. Я заметил этого. Раньше я считал... Так, а сейчас... Особо даже не считаю арсенал. Как-то... Уже стало впадло считать его. Но тут смысла нет читать такого арсенала. Потому что тут такая ставочка, что тут необходимо... Больше думать о своем арсенале, чем о противнике. Мы можем, короче, паука кинуть, и все. Шел нахуй, чтобы он еще ходил там, что-то мутил там. Пускай на пауке сидит. Угу. У него переход черный есть. Ну, ладно, короче, пускай он там сидит. Всю жизнь. Потом сам утонет. Потом сам утонет. Так. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Ладно, могу, могу сюда арбу скинуть Но я не вынесу его все равно. Думаешь? Думаю, что не вынесу. Ну, посмотрим. Может быть, вдруг вынесу. Конечно, не вынесу, блядь. Как меня выносит, так сразу выносит, блядь. Как я его выношу, так нихуя, блядь. Ну кто ходит? Гонщик ходит, да, гонщик. Под я поставил его, это отлично, пацаны. Под выносом он стоит уже, это хорошо. Теперь ждем, пока будет мой ход. А ходит у меня как раз таки, сейчас кто? Каратель или ирокез? Кто-то из них, короче, ходит. Он кидает фугасочку, блядь, И меня, скорее всего, топит. Нет, не топит. Повезло. И кто у меня все-таки ходит? А, ходит этот пидорас, короче. Ну... Чем можно его утопить? У меня есть, короче, миночка обычная. Есть НЛОшка. ложка, отлично, все. Смогу его утопить. И даже немножко зауронить демона этого странного гонщика, да. Так, аккуратненько, аккуратненько, давай топим, топим, топим. Так. Отлично, минус 2 дал. Заебись, пацаны. Все, остался у него черный ворон. И он на пуке. А вот теперь... Теперь по пляшам, пацаны. Теперь пляшем. А вот теперь посмотрю на тобой, как ты будешь отсюда вылазить. ха, -ха, -ха. Уже здоровился, Отлично. И сдался. Все у него, короче. О, столько сырей было. Ха -ха. Валка. У меня больше все И я офицер. Нет, у меня, в смысле, в клане больше, моем. Следующий бой. Осталось три боя, ребята, сыграть. И, думаю, мы сыграем их полностью выиграем, я имею в виду выиграем, да. Кто хуй? Лыжник, у него какой-то нубский перс и нубская аватарка еще смотрю. Но у него базука улучшенная, поэтому а у меня эта базука не улучшенная, поэтому... Поэтому... поэтому поэтому поэтому поэтому у него больше шансов из-за базуки у него больше шансов, ребят. Левис, нихуя себе, блять, Левис попался. Угу. Я не буду атомку тратить. Потому что я не знаю, кто ходит второй у него. У него носорог бронер какой-то, блять. Я ебал. Ладно, будем кого бить. У него все бронеры, смотри. Атакер этот. У него все бронеры, короче. Нужно убить атакера тогда. Значит, тут будет лег легкая игра, ребята, потому что у него все бронеры, значит, тут нубас какой-то вообще. Полный нубас, то, что он бронером бил Левисом, короче. Надо бить атакером, он был, короче, бронером. Вертолет, аналожка, огнемет. Ладно. Думаю, тут уже, в принципе, я выиграю точно уже. Потому что это нубас бас какой-то. Хотя, он пытается на урон играть со мной, но я его буду все равно топить, ребята. Я буду его топить. Как вы уже заметили, потому что против тронеров только водичка эффективна. Так, кину тут барьер, наверное. Ибо нехуй тут ходить. И дальше что я буду делать? пока не знаю. А, ставлю атомку. Блять, на, на, на, на кого атомку ставить? Не знаю, на кого? Короче, этот Дао нахуел совсем, походу. Он ко мне становится сразу. Поэтому будем морозить, нахуй. А, отлично, пацаны. Вообще идеально получилось. Я заморозил двоих сразу. И того, и того. А себя не заморозил, значит, хорошо. Я рад, кто ходит. Ходит этот пидор, короче. Газовая граната. Балкомет. Балкомет новое оружие, охуенное просто, ребята. Можно обезраживать разуские дроиды. И скидывать с паука противника. Ну, а также самому скидываться с паука. Очень охуенное оружие. Незаменимое в бою просто-напросто. НЛОшка. ложка. И что? И смысл? А-а-а, барьер хочешь унести на барьер хочешь, да? Умно-умно-умно. Ну а смысл? Братан. Толку. Твой у нас барьер, толку. Толку ноль. <coughs> Тяжелый лазер попался. В смысле огненный, короче, который огнем стреляет. Так, в принципе, можно испытать новое оружие. Над указанной точкой образуется 9 лединок, которые начинают спускаться на землю лединки, подверженные ветру. А ветер у нас немножко в ту сторону движется, да? Давайте попытаемся сейчас, короче, зауронить подражатели. Просто попытаемся сейчас. Я не знаю, что будет сейчас. Хм, ну неплохо. Неплохо, неплохо, ребята. Получилось очень даже неплохо. Ну, Ждем пока, короче, карта уйдет под воду. Особо делать нечего. Нам еще три боя играть. Думаю, этот бой выиграл. Следующие два посмотрим уже. И наконец-то мы откроем уже наш ящичек. Посмотрим, что нам дадут там. Какой арсенал дадут нам. Он бьет карателя, блядь. Совсем уже охуел, походу. Так, дали кувалду. Ну нахуя мне кувалды, ребята. Кувалду, чтобы бить. Кого бить? Этого Пидра? Так он же бронер. В смысле, атаки, блядь. А эти все бройнеры, блять. Кувал бы не хочу бить что-то вообще. У нас лучше.. Давайте лучше бы умор. Нет, лыжник сейчас замороженный будет разморозиться. Оставлю атомку на него, значит. И будем бить, короче. Ладно, бьем, короче, с этой хуйни. Ну, нормально, короче, нормально. Урон неплохой. Нанес ему. Даже вот, сказал, охуенный урон. Как от кувалды примерно, ну кувалду что-то не хочу тратить, ребята, на атакера кувалды, это глупо вообще как-то. И то же самое левис на атакера, то же самое глупо, блядь, ребята. Вот кто бьет левисом атакера, тот ДЦПшник, отвечаю, пацаны. Потому что у него и так, атака, в смысле броня 0 и так, а левис против бронированных целей создан специально, блядь. Нахуя, блядь, левисом бить атакера, блядь, я не понимаю. То же самое, как и кувалды бить атакера, блядь. А так, радуется легче убить на урон. Как-то так, по-другому. Но ну, не кувалды никак. Угу. Усекли. Усекли. А теперь у меня для тебя подарочек, чувак. Подарочек просто тебе понравится. На нахуй. Будем пока что бить на урон, ребята. Не знаю почему, но мне кажется, что на урон я тут быстрее убью его. Потому что... Карта большая, ждать уже... Уже осталось много, короче. Уже много осталось, ведь. Он тоже, блядь, на урон на меня. Пидор охуелый, еще робот у него ебаный. Кто ходит, кто ходит, кто ходит, кто ходит. Ходит этот пидор как раз. Ладно, убьем хотя бы одного сейчас на урон убьем. Короче, смотрите. Есть у меня один вариант. Скидываем шериф отсюда. Вот так, я думаю, нормально будет. Убиваем этого отдауна. И скидываем этого. Пидорасу на минку ледяную. И думаю, идеально получилось, либо это просто идеально получилось. Мы спасли этого первого от газовых гранаты, убили этого и заморозили этого. Просто идеально получилось. Сменка веревка огнемет. Веревка это плохо, кстати. Атомку ставит на меня, да? Атомка фальшивая, по-любому. Настоящую атомку дают очень редко на арене, либо вообще не дают ее. Что он делает? Он пытается меня убить, но нихуя не получается у него. Или получается все-таки? Кто же ходит? А, этот ходит. Так. Хм. Может быть поставить... Ладно, потом. Я придумаю что-то другое лучше. Воскресить кого-нибудь. Или кого-то убивал на урон да? А вот я убил на урон, его можно, в принципе, воскресить. Отлично. Дальше что я не знаю? Или потом воскрешать его? Да нет, ладно, сейчас надо воскресить его. Ну, просто ради прикола ход солью на него и все. лох. Убил одного, появился другой. За это лайк надо поставить. Атомка полетела, полетела, полетела, полетела. И куда? Ну, затравила хотя бы. Еще одна, блядь, атомка. Да ты охуел, что ли, блядь, атомщик ебаный? Ой, я ебал, блядь, эту ставку, блядь, ребят, смотрите, я проигрываю, блядь, как жестко. Каким-то блядь, ебаным. У него нихуя нету опыта игры, блядь, он выигрывает меня спокойно, блядь, смотрю. Совсем борзел уже. Чем бить его? Чем бить, ребята? Я не знаю, чем бить тут. Ну, смотрите, вариантов вообще ноль. Может кинуть зловонный арбуз. Ну, давайте рискнем. Давай, давай, давай. Ну, хотя бы зауронил. Более-менее, хотя бы зауронил, ребята. Потому что этот пидор меня в первом бою утопил, блять, вообще, блять. С помощью арбуза этого ебаного, блять. Утопил, блять. Причем я выпил, специально выпил, короче, этот отвар. <coughs> Извиняюсь, ребята. И у меня все равно утопил, блять, раз, блять. Испортил меня, блять. Ну, все равно пока что я проигрываю, ребята. Проигрываю это это очень плохо. Очень-очень плохо. Сейчас меня убьют еще, блять, атомка своей ебаной. Ходит хаос, у него веровка есть, вроде бы, да? О, даже не убил. Живем, пацаны, пока что живем. Пока что мы живем и празднуем. Потому что мы живем пока что. Как мне его утопить, ребята, сейчас? Его реально утопить сейчас, хаоса. И зачем мне его топить вообще, если я могу его на урон убить сейчас спокойно. Дайте фугаску, ребята. Вот фугаска было бы сейчас идеально. А у меня какая-то хуйня дается, блядь, вечно. Ну и что делать? Можно, в принципе, ковровые ударить. Нормально же будет. Нормально получилось. Ну да, блядь. Прям в меня попала еще эта хуйня, блядь, осколок ебаный. Осталось убить этого котейку и робота, блядь. ХП у нас с ним, кстати, одинаковый почти. Как обычно, у меня опять меньше хп, блядь. Надо его утопить, ребята. Дайте, дайте ком снежный, блядь, срочно. Дайте ком. Бля, как мне заебало, ты перехода за ним не... хода, блядь, я уже сбиваюсь, блядь. Переход хода, переход хода, блядь. По три часа, блядь. Рабский интернет у них. Блядь. У нубов. Заебал, блядь, смотрите как, блядь. Секунды прошло, блядь, опять переход, блядь. Что за хуйня, блядь? Купи нет нет. Дебил, блядь, кусок дерьма какой-то, блядь. Ну бас ебаный, блядь, писать такие, блядь, которые, блядь, модемный интернет тебе подключат, к все, блядь. У них еще начинается, блядь, вылеты всякие, блядь, там. Переходы, блядь, подречи за, блядь. Я замечаю то, что я много говорю, ребята, когда много говорю, Начинаю сбиваться с толку, блядь, даже. Он вообще ход прибал. В принципе, ребят, знаете, что сделать можно сейчас потом через ход, через один? Я его очень-очень сильно зауронил. Ему просто не поздравится. Ну а пока что. Я не знаю, что делать пока что. Можно, в принципе, поставить миночку одну. И будем пока что уронить Фрица. Блядь, берись. А потом кину зелье в него. И использую авиудар, ребята. Все, будет заебись вообще будет. Вообще будет идеально, просто получится туда. Ну, пока что я уже выигрываю. И это заебись. Надеюсь, он юзать не будет. А возможно, я даже убью, ребята. Возможно, я даже убью его этого. 15. Сколько у него там? Смотрите: 13 плюс 8. Это получается у него сколько? 21 и 29. Поменяю параметры местами. Короче, получается 21 броня и 29 атаки. И думаю, я его добью. но не знаю еще, не знаю. Подумаю сейчас. Должен, по крайней мере. У меня зомбак ходит, у него полная атака. И броня тут не зарешает, чувак. Броня не спасет никак. <coughs> блять, ну блять, давай ходи быстрее. Мне тут меня. А, порт. Только не бей, пожалуйста, меня. Только не убивай. Замбак мне еще нужен. Для моих важных дел. Братишка, не трогай меня, пожалуйста, не трогай меня. Бей, ракеса, Поле кинул. Вот, сука, поле кинул. Помешал моим, моим планам всем. Ах ты, урод ебаный, блядь. Поле, блядь, кидает. Ну, хоть так, блядь. Ну, поле, кстати, там не, не это... Не очень-то близко. Может получится все таки его зауронить как-то? Или вынести как-то его можно даже с луча? У меня есть луч, луч, луч, луч. Там же водичка есть. Как вынести его, ребята? Да, у меня есть луч, но я не вынесу его, наверное. Так, вынесу или не вынесу? Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай! Вынеси, вынеси, вынеси. Луч хуёвый просто. Луч не не поэтому я не вынесу его. Я сказал, что не вынесу, блядь. Ну что за хуйня, блядь, опять! Опять на Краю учит, блядь! Охуел, блядь, пидор, блядь, сука. Меня же бесит это, блядь, ребята, вот. Старайся, блядь, старайся, блядь. Какой-то краешек маленький, блядь, там остается, блядь, и все, блядь. Что за хуйня, блядь, сколько нервов, блядь. Как можно, блядь, не вынести, блядь, там было. О, как меня бесит это уже. Вот это вормикс, ребята. Это все вормикс, ебаный. Портит нашу жизнь. Вормикс портит нашу жизнь. Делает нас психами. Делает нас злыми. Как-то так, короче. Два большечка пошла в бой. Там поле ебаное, блядь. Как мне оббежит это поле? А, у меня ходит этот перс, да? Можно вакуумкой, да? Да, можно же вакуумкой? Думаю, можно. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. И себя, конечно, и себя, блядь, и, и его, блядь, и кого только там не задело, блядь. И да ну нахуй, ещё убил себя, блядь, и проигрываю, как обычно, блядь. Да ну пизду, блядь, такую игру, блядь, ребята. Как же меня бесит уже. Ребята, с каждого я так буду материться, нахуй, потому что мне это всё заебало, блядь. Спокойно, хуй, поиграю тут на этой арене, блядь. Вот невозможно, блядь, просто невозможно, ведь оружие, блядь, такие, блядь, забагованные, блядь, что вообще пиздец. Арбуз у меня хотя бы есть какой-нибудь там, чтобы утопить этого дауна там? Там поле стоит ебаное. Что, он сожрет сейчас? Ах, ты шакал, блядь. Так у тебя мало там хп прибавится. Угу, хер тебе, блядь. Фух. как можно его вынести, ребята? У меня три трезубец есть, кстати. На что? Смысл трезагиц тут? Кувалдочка есть. Антифриз есть. Нахуй это надо мне, пацаны? Скажите мне, нахуй-то надо мне. Антифриз-Кувалда, блядь. Что еще у меня тут есть? Ух. Не знаю, что у меня еще есть, пацаны. А... Короче, вот так берем и все. И к нему иду. Там робот еще, блядь, пидор, сука. Робот ебаный. Сменка, блядь, конечно, сменка, блядь, пункер, дали. Как мне вынести его, блядь, экстренный? Все, короче, я проиграл тут, ребята, я проиграл опять. Ну нахуй, блядь, три, три миссии осталось, блядь, выиграть. Не трогай экстренный. Так, ладно, надо подумать, что можно сделать, сейчас надо тащить этот бой, ребят, не хочу я проигрывать просто-напросто. О, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, мой родной, блядь. Ах ты, уродец, блядь. Сейчас сожру, нахуй, специально ради тебя, блядь. Сейчас сожру, блядь, нахуй. У него переход все равно есть, блядь. Так, ну у меня 100 есть зелья, блядь, пацаны, зелья. Вот опасно, блядь. Ладно, берем эту хуйню. Мало ли, блядь. Юзаем. Очень мало заюзал. Хм. Блять, кидаем зелье в него, что ли? Где зелье, где зелье, где зелье? Ебал, блядь. ты зелье просто. Я бы сейчас его убил, наверное, скорее всего. Я бы сейчас его убил, блять, пацаны. Если бы не зелье, я бы его сейчас добил, блядь. Просто добил бы, и все, блять. Сука, блять. Как же меня бета бесит, ребята. Вот даже нормально зелье не могут сделать, блядь, чтобы кидались нормально, блядь, а не как по-даунски, блять. Я и хуею просто этой игры, блядь. Я просто в шоке просто, ребят. Сейчас заборят или что-то еще сделают, как, как обычно. Арбузки не, блядь. Сожрал чмой, блядь. Конечно, сожрал, блядь. Как... Как конченый, блядь. Какие-то зель, блядь. Кидаешь туда в него, прям они, блядь... Ладно, все, блядь. Ненавижу, сука. Еще кошак, ебаный, у воротча будет у него еще... Он два раза ходит. Пидор, сука, сколько снимет снимет, не урод ебаный, блядь. Почти убил, блядь, я хуею просто, пацаны. И как вы предлагаете тащить этот бой? Как? С чего, блядь, не тащить этот бой, блядь? Допустим, я убью этого сейчас. Да еще попробую убить его, блядь. Как его тут убить, блядь, ребята? Скажите мне, как его тут убить, блядь, хотя бы? Нету нихуя, блядь. Есть шапка какая-то сраная, и что у меня это шапка? Урон к огню дает. Ну убью, может быть, надеюсь, пацаны. Да ну не убью. Конечно не убью, блядь, осталось очень мало хп, блядь. Очень мало осталось хп, я в шоке просто-напросто. Сейчас меня убьет этот Питер, блядь. Все, зажарю, блядь, у него еще огнемет есть. Конечно, блядь, еще один огнемет, а холи вы думали, блядь? Так все просто, что ли, думали, блядь? Я ебал, блядь. Надо добираться к нему туда. Ну, в принципе, сейчас смотрите, что могу сделать еще. Есть у меня одна наслишка. Если бы еще успеть что сделать, блядь. Чтобы было четенько все. Надо успеть, надо успеть, пацаны. Надо просто-напросто просто успеть что сделать. У меня очень мало хп осталось. У меня еще артифриз есть просто в арсенале. И. Блять, нахуй! Залезай, сука! О oh, боже, я хуею просто, я леле -ле -ле залез, я в шоке просто. Сейчас проебу, ребят. Сейчас сменка еще одна есть. По-любому сменка еще одна есть, конечно, да? Ведь так оно есть, да? Прическа Эльвиса дали мне какую-то. Странную шапку дали, блядь. Утопись нахуй, пидор. Сменка есть, конечно, сменка есть, блядь. А хули я думал тут, блядь? что пытаешься мутить что-то еще, блядь. Я хуею просто. И шаг, блядь. Шакал, блядь, ебаный, блядь. Пошла нахуй эта арена, блять, ебаная, блять. Ребята, я не могу тут играть просто-напросто. Я, конечно, буду играть, продолжать, но. Это пиздец. Какого хуя он умеет играть, блять? Я не понимаю, каких? Какого хуя? Ну вы меня выигрывают эти, блядь. Я ебал, пацаны. Семь побед из трех. Я хуею, блядь. И что мне дали? Какую-то хуйню дадут сейчас и все, блядь. Один турбинов, три. Колдовских и 4 этих дали, блять. Столько мучений, столько стараний, блядь, ребята. Команда просто просто была у меня. Один с рубинов дали. Ой. Ладно, сейчас поделиться, нажму кнопочку. На 200 футов всего дали. Это пиздец, как мало, блядь, ребята. Это пиздец просто как мало. Ой, Целый час, блядь, впустую потерял, блядь. Впустую, сука. Ладно, час так Час. Я уже не буду сейчас. Или начать новую. Ладно, не буду, ребят. Все, уже не хочу. Настроения нету просто-напросто. Нет настроения, блять. Это пиздец просто, пацаны. Ч в клане у нас, блядь? Ладно, на, подчищаем, короче, его. Потихонечку. Так, ну ладно, все, ребята. Вот такая у нас арена ебанутая, блядь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписка на канал. Лайки, за мат за мой. За мой охуенный мат, который в этом видосе прозвучал. Его было наверное в три раза больше, чем в остальных прошлых видео моих. Поэтому за это отдельный лайк, потому что многие игроки любят с матами, блять. Если вы хотите, я могу хотя бы их уменьшить, ребята, просто эти маты, потому что. Ну, я не могу сдерживаться просто сам иногда. Это пиздец просто. Ну как, я там старался, блядь, так пытался тащить, блядь, и как, блядь, это. Ладно, после они всем нахуй.